Уважаемые подписчики, добрый день. Сегодня мы хотим вам показать оперативное вмешательство по поводу рака шейки матки, вот, которое будет заключаться в удалении всех лимфатических узлов вокруг аорты. Вот здесь а, общих воздушных артерий, а, запирательных ямок, так называемого лапарально-методной ткани, удаление матки вместе с придатками, шейкой, вмешательство, и которые вокруг нее. Следующее объемный, большое оперативное вмешательство, так называемая операция Ягдима расширения с глифоденой Вот мы сейчас основные этапы покажем вам. Значит, вот мы сейчас с вами обнажаем аорту подстошной артерии общей, удаляем лимфатические узелочки, видите. Для этого я использую инструмент TenderBIT, очень хороший. Компания Olympus Япония, который одновременно ультразвук и одновременно он же биполяр. Делает очень хороший прецизионный гемостаз. Вот таким образом мы удаляем лимфоузлы вопрос вокруг круглится вот Первый этап мы сейчас с вами сделали. После я убрал лимфатические узлы. Посмотрите, голые аорта, нижние полые и вена, вот, и воздушные артерии, правый, левый, и общий. Сейчас переходим на следующий этап. И сейчас мы выделяем Типа нерв, правый видите, я его поднимаю, потому что любая даже радикальная операция должна быть нервно Мы должны все нервные окончания, которые идут к тазовому дну, обязательно сохранить, чтобы функция органов, очень удивительной система не нарушалась. Следующим этапом мы делаем моторальную мепадемиопанию. Для этого мы пересекаем круглую связочку матки, входим в пространство боковой стенки таза, на этой видите. И аккуратно сейчас буду выделять специальное пространство вокруг самой матки, наружной подсбожные артерии, веры, выделяем запирательный нерв. Продолжаем латеральную лимфоденоктонию, и вот сейчас я снимаю лимфатические узлы. видите, они увеличены вдоль правой наружной подвздошной артерии, так называемой подвздошной лимфоденоктонии. Вот это у меня сосуд головы, вена, артерия и мои левые руки лимфатические узлы. Вот я сейчас аккуратненько снимаю, удаляю все. Мы сейчас отодвинули артерию в сторону, это подвздошная наружная вена, убираем вот. лимфатические узелочки, лимфатические узелочки позади вены, мы видим, что вот здесь загородный нерв появился, И поближе, очень аккуратненько и удаляем удаляем лимфоузлы из этой зоны. Мы сейчас мы заканчиваем а, тазовую лимфоденектонию в запирательном пространстве. С правой стороны мы видим наружную а, подподвздошную артерию вену. Мы вот сейчас со всех сторон сделали лимфоденектонию и лимфатические узелочки. Вот, видим запирательный нерв аккуратно подходим, видим огибающую вену и вот сейчас мы удаляем лимфатические узлы из этой зоны видите насколько здесь тонкие образования которые надо все видеть и аккуратненько все лимфатические узлы с клетчаточкой из этой зоны забрать лимфатические узелочки мы складываем в контейнеры и отдельно специальных противоокупленных извлекаем из бручной полости чтобы не было контакта между и опухолевые ткани. Вот смотрите, окончательный вид нашего зоны оперативного вмешательства. Видим воздушные наружные артерии, вена, запирательный нерв. Мы убрали все из запирательной ямки. А здесь у нас маточная артерия. Она отходит от воздушной артерии внутренней. Это пузырная артерия. Вот мы вычистили всю эту зону. Это и сейчас с вами перейдем на левую сторону. Мы видим, как выглядит с этой стороны неизмененная ткань. Из этой же зоны сделаем такую же вот зону оперативного меньшательства. Мы заканчиваем с вами лимфоденатомию с левой стороны. Видим подвздошно-паховый нерв, наружную подвздошную артерию, вену, затирательный нерв и вот этот пакет лимфоузлов, который будет забирать на ямке, и я аккуратненько сейчас... Продолжаю убирать и тем же инструменты, послойно со всех тканей. Значит, смотрите, переходим к следующему этапу. Выделили весь мочеточник. Это у нас внутренняя подвздошная артерия, кузырная артерия. Вот это маточная артерия. Мы теперь сейчас аккуратненько с вами у места отхождения маточная артерия, внутренние восточные артерии, артерии пересекаю ее. Этот прием позволит мне хорошо выделить до домышленного пузыря. И теперь вот я за пультю маточной артерии буду осторожно тянуть, поднимать ее вверх. И вот видите место перекрестка мочу, мочу... Давай еще раз. И вот видите сейчас я тяну за пультю маточной артерии. Под маточной артерией находится мочеточник, я его аккуратно выделяю. То есть этот прием позволит мне выделить маточную артерию до основания и выделить мочеточник до ничьего упузыря. И вытянет. Следующим этапом мы всю лимфомерных сделали. И теперь мы отсекаем матку от влагалища отступя сантиметра на 2 от шейки по онкологическим показаниям нам надо, чтобы у нас был венчик перемещаем сюда еще кладу перемещаем по уровню давайте нет ни не вот мы встроили передний слот дальше мы переходим на боковые слоты наш мочеточник, видите, настолько все рядом Пересекаем место сосудистого с Мы лигируем все ранее. Вернемся на другую стеночку. Через верх-налево. Остался у нас последний этап. Отсекаем стеночки влагалища. И препарат сейчас будем извлекать через влагалище. Обзор. И теперь у нас реконструктивный этап завершающий. Мы ушиваем стеночки влагалища. Это монофиламентная синтетическая нить, Американская монокрил. Зашиваем завязыванием текста корпорально узла. Узловые вышивания аккуратно адаптируем. И в и заднюю стеночку влагалища отсекаем и следующую нить. видим, что при соответствующих навыках все это делается довольно быстро также как в открытых пилогии заводим нить берем иглу захватываем ткань прошивание, перехватываем никаких лишних движений опять прошивание, перехватываем зажали Следующий берем переднюю стеночку влагалища, перехватили, зажали. Следующий, как машинка зимья. и выводим. и заряжаем. Ну что, подписчики, мы закончили вместе с вами оперативное вмешательство, расширенная операция Power Game с параортальной и по ней. Хочется показать окончательный вид операции. Мы видим аорта. Это нижняя нижнебрыжевечная артерия, воздушная у нас артерии общие, это правый мочеточник воздушная артерии и вена, правая запирательная артерия, пузырная артерия, общая внутренняя подздошная артерия. То же самое с левой стороны, мы видим, все, мы забрали все запирательные пространства, удалили крестцовыми маточными связками с кардинальными вместе препаратами. Вот мы видим еще точники, выделенные, которые впадают в ночную пузырь с левой и с правой стороны. Вот так выглядит окончательный вид у нас операции после онкологического вмешательства по поводу ракушейки марки. Благодарю за внимание.